На двух стульях не сидят. Понимаете? Христианство, само учение, в том числе и церковное учение, оно запрещает заниматься магией в частности, язычество для него враг, а относительно любой ворожбы и гадания его позиция очень и очень жесткая, не оставляя выражения в живых. Другое дело, что северные боги могут посматривать на вас как на балующегося ребенка, потому что канал Христа для него это как первый класс, вторая четверть, это все уже проходили. Но само христианство, зная, что вы занимаетесь языческими практиками, будет вас наказывать. Особенно, если вы обращались к нему за помощью. Особенно, если вы обращались в молитвы и получили ответ и отклик. Неужели вы считаете, что вам не будет выставлен счет за помощь, когда-то оказывается А заниматься рунами это призывать другие силы. А это значит портить чистоту христианского канала. Задумайтесь об этом, ведь каждое действие должно внести в себе последствия, и за каждые последствия нужно будет рассчитаться. Хорошо вы эти формулы пользуете время от времени, не благодарите ни скандинавских богов, не извиняетесь, ни перед христианскими богами. В любом случае это все копится. И в тот момент, когда вы решите на какой-то очень серьезный поступок и попробуете призвать те или другие силы, вам откажут. Вам просто откажут, скажут, а с какой стати? Почему ты решила, что тебе будет даром дана помощь? Только потому, что ты нарисовала руны? Почему мы не задумываемся никогда о последствиях? Ведь мы чужим инструментом пользуемся, руны вам не принадлежат. И Бог Один принес людям для того, чтобы они решали вопрос, он своим людям принес, а мы берем чужой инструмент как взять у соседки сковородку, пожарить на ней блины. А когда соседка скажет, что ты вообще не хочешь, это разрешение, спросит, это что такое? Тебе молитва, что жалко, что ли? Молей, твои и да несовместимые ровная, вещи, не несовместимые. ну подумайте, как, ну, подумайте просто, ну как? Вы молитесь Богу, выставляете между собой и им канал определенный, информационный, или пользуетесь уже созданным этот канал между вами находится, и вы в этот канал начинаете вносить руны, как инструмент языческий. Ну, это вирус. Для христианского канала это вирус. Он вас выщелкнет, как вирусоноситель, и накажет. А вы потом будете удивляться, а чего такого я сделаю, подумаешь. Каждое действие должно нести в себя определенное понимание последствий. А понимание последствий возникнет только тогда, когда произойдет изменение мировоззрения. Вы поймете, что мир это не такая субстанция, которая создана для вас и не призвана крутиться вокруг вас. Пока мы думаем иначе, пока мы считаем себя центром мироздания, а все остальное вокруг нас, мы будем совершать вот такие вот ошибки, полосальные ошибки, которые, за которые всегда надо будет рассчитаться тяжелыми потерями и для сознания, которое не думает всегда неожиданно и всегда несправедливо. А на самом деле, если задуматься, ну где что-то несправедливость? Все справедливо. Поэтому, если вы хотите заниматься рунами, вы закройте сначала все долги с христианским эгрегором полностью. Достаточно сделать правильный запрос. И получить знаки, закрыли долги, закрыли себя от этого канала, потом пожалуйста и канал от себя. И занимайтесь пожалуйста, умением. когда вы изучите всю иммуническую мальчику, будет у вас всю будет у вас этот инструмент в руках, тогда вы примете решение, возвращайтесь вы на христианский канал, или вы остаетесь на северном канале. Но это осознанное, разумное решение будет. Руны, Агам, Тара, это не казённые игрушки в детском саду, которым я попользовался, оставил в детском саду вернуться домой, к маме. Это магический инструментарий, который изменяет окружающую реальность. Вас, а через вас всё окружающее реальность. И последствия могут быть совершенно непредсказуемы, особенно если предыдущая система вложила в вас больше, чем пока забрала. Она в любой момент может выставить вам счет. И поверьте, христианство выставляет счет большими процентами. Вы даже не догадываетесь, какими. То есть это может быть вплоть до разрушения собственной жизни? Да вплоть до разрушения здоровья. Если совсем другим, брать нечем здоровьем, это берут последним. Сначала попадает так к жизни, потом пропадает, потом рушатся отношения, или отношения, потом деньги, а потом здоровье. И все вот эти вот звоночки, они звонят последовательно. Если человек не слышит или ищет, причитается искать, начинает искать виноватых вокруг. Ой, меня сгладили, меня порчу навели. Ну, вот так вот вплоть до полного разрушения здоровья ну, виноватых вещей. Нет нигде причины, кроме вас. Даже порчу просто так не вести нельзя. Только всегда за виновность, Не говоря уже о более серьезных поражениях, проклятиях или же. Не совершайте ошибок, на двух столях не сидят, это закон. Работайте на одном канале, работайте. Пока вы не маг, вы не имеете права этого делать. Когда вы пойдете в магическое становление, магическое посвящение, когда на ваш разум будут одинаково выходить различные боги, и вы будете с ними коммуницировать на совершенно одинаковых условиях, без разницы будет, что Христос, что Люцифер, что Один, что Самоэль, что, я не знаю, Мардук. Без разницы кто, Вот тогда можно сказать, что ваше сознание развилось до магического, то есть вы не будете никому отдавать предпочтения, А пока предпочтения есть, серьезнее относитесь к этим вещам, особенно к магическим, пока развиваете свое собственное сознание, психология, экстрасенсорика, то есть все до ментала. Ментал ниже, но здоровье вы здесь своим правят, но ментал и выше, здесь уже все серьезно.